Сейчас попробую. Ну, тут люди опять где? А? Сейчас попробую. <свист> И... Но... Червячки какие-то, Но... не сильно где? Ну кто у нас будет есть червячков? Ай, все, пропала еда. Попробуем еще одного червячка. Дети, конечно. Ой, ох, это как вас звать? Цыпа, цыпа. Ну, высытые, что ли? Никто кушать не хочет. Что-то они тут все поспухоживались. Да, зарядку делают, греются. Ну, это же вообще красоту. Красоту, красоту. Ребята, я не пойму, вы сытые или вас только рыбой кормить? Ой, черный лебедь. Черный лебедь. Ну кто-нибудь таракашков ест. Нет, они сытые. Эти уже накормленные. Тут вот у них, видимо, после завтрака. Водные процедуры. Птички итоги диену соблюдают. Ну, Пойдем дальше, а то всех опять не успею посмотреть.